Итак, дорогие друзья, сейчас попробуем записать с вами видео о том, как нам сделать просмотры в Одноклассниках, чтобы они засчитывались на Ютубе. Потому что картина такая. Включаем видео и видим, что ни на какой Ютуб нас теперь не перенаправляют. Видео идет, а Ютубу просмотры не засчитывается. И вот есть другой вариант, тоже видео. Нажимаем на ссылочку и перенаправляемся на YouTube. Привет, дорогие. Ну вот, поэтому сейчас мы с вами именно так и попробуем поступить. Пусть будет такая кривая ссылка, но пускай она будет. Что мы делаем? Берем ссылочку, которая нам нужна. Вот, например, вот это видео про лилии. Копируем ссылку из буфера обмена. И заходим... Вот у меня есть такая табличка, и здесь есть ссылочки. Смотрите, вот такой кончик нам надо прикрепить к нашей ссылке. Вот наша ссылка. Я ее скопировала в буфер обмена, вставила сюда. Теперь я беру вот этот хвостик, копирую его и сюда добавляю вставить все вставили и теперь копируем то что у нас получилось то что мы скопировали идем в одноклассники и теперь пишем заметочку так выбираем здесь примерно любой понравившийся нам фон ну пусть будет вот такой например и вставляем нашу ссылку сюда вставить нам конечно пишут что это ошибка и самое главное не забывайте что нужно закрыть это окошко опа видите наша ссылочка сохранилась и она будет идти вот на таком фоне давайте напишем соответствующее например как посадить лилии, чтобы не затоптать. Пусть будет вот так. Как посадить лилии, чтобы не затоптать. И теперь нашу ссылочку мы сюда еще и вставляем. Вот. Как посадить лилии, чтобы не затоптать. Можно сделать между ссылкой и текстом перерывчик небольшой. И нажимаем поделиться. Ну вот, у нас получилось. Да, пробельчик наш не засчитался. Ну все равно это какой-то выход. И публикуя ваши видео вы можете сюда какой-нибудь кликабельный заголовочек вставить но зато нажимая на ссылку нас направляют на youtube на то видео которое нам нужно ну вот дорогие друзья если вам помогло это видео, ставьте лайк, если у вас есть какой-то другой способ, чтобы здесь получилась картиночка. Ну, я поэкспериментирую, если у меня получится, то, конечно же, я э, с вами поделюсь. А пока что жду ваши лайки, ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые технические решения для продвижения вашего в интернете, на каких-то ресурсах. Но в данном случае я продвигаю свой канал на Ютубе. Кстати, интересный канал, подписывайтесь на него. Всем пока! А с вами была Диана.